Альтернатива дорогому кератину – домашний натуральный кератин для волос. Средство очень простое, оно волшебным образом действует на волосы. Результаты будут просто невероятными, даже после первого использования. Волосы станут гладкими, прямыми, блестящими и сильными, а самое главное – здоровыми. Такой натуральный кератин восстановит жизненную силу волос делая их красивыми на длительное время но прежде чем начать рассказывать об этом необычном средстве пожалуйста нажмите кнопку нравится на этом видео и подпишитесь на канал чтобы получить больше отличных советов и рецептов нам понадобятся очень распространенные ингредиенты которые найдутся у каждого и самый главный компонент это рис для создания нашего кератина будем использовать 4 столовые ложки риса. Рис полезный злак, который содержит много витаминов и микроэлементов. Полезные компоненты в основе риса помогут сделать ваши волосы шелковистыми и гладкими. Секрет струящихся, блестящих, густых волос заключается в особом составе. Домашний кератин позволит забыть о готовых косметических средствах, наполняя каждую единицу волос силой и сиянием. Зальем рис двумя стаканами воды, поставим на слабый огонь и будем варить минут 20, пока рис полностью не приготовится. Снимаем с огня и дадим чуть-чуть остыть. Затем при помощи блендера сделаем из риса бальзам. Кроме этого, я буду использовать 1 столовую ложку кукурузного крахмала. В отдельной емкости смешаю 1 столовую ложку крахмала и полстакана воды. Хорошо все перемешаю. Выливаю крахмальную консистенцию к рису и ставлю на медленный огонь. В течение одной минуты буду интенсивно помешивать все ингредиенты. Как видите, получается состав похожий на бальзам. Снимая с огня и остается добавить 1-2 столовых ложки любого масла. Можно оливковое, миндальное, кокосовое. У меня из любимых масел для восстановления волос является кокосовое. Поэтому я добавлю его. Для достижения наилучшего результата ваши волосы должны быть чистыми и чуть влажными. Разделите волосы на очень маленькие части и нанесите кератин начиная от прикорневой зоны, двигаясь по всей длине. Накройте волосы шапочкой для душа и укутайте в полотенце. Подержите полтора-два часа. Смойте с использованием шампуня. После домашнего кератина посмотрите, как преобразились ваши волосы. Они стали гладкими, красивыми, струящимися и шелковистыми так и хочется их трогать и трогать. Попробуйте такое средство и напишите свои впечатления. Спасибо за просмотр! Желаю хорошего дня и отличного настроения! Пока-пока!